Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я распакую вот такой прекрасный наборчик игровой капельчит Дракона 3, или как это звучит по-английски, How to Train Your Dragon the Hidden World, Астрид и Гильда, Ну а по-английскому... Astrid and Strongfly. Это так волнительно так круто, потому что вы знаете, что у меня уже есть из этой коллекции Дневная Фури и Икинг. Если вы смотрели распаковку, то я думаю, вы это видели и знаете. А теперь я купила себе вот такой шикарный набор с Астрид из Грангильды. Я просто очень люблю персонажей таких вот. Я очень люблю Грангильду, я люблю Астрид, мне они очень нравятся. То есть я к ним не отношусь, ну, вот как они второстепенные какие-то там, вот, не знаю, там, э, персонажи. Нет, для меня они тоже считаются как главные персонажи, потому что они очень красивые, и, ну, мне кажется, они тоже главные. Поэтому я решила себе прикупить вот такой вот наборчик. А мне, так скажем, подарили родители вот этот вот шикарный набор. То есть я его не покупала, но, так скажем, мне его подарили. А цена, я не знаю, где его купили, но мне его подарили. А цена где-то примерно 2 200 Да, дороговато. Ну, не так дорого, как Дневная Фурия. А, потому что это как... Мне кажется, не такой уж главный персонаж, хотя мне очень даже нравится Грангильда. Она прикольная. И Астри тоже шикарная. Что ж, давайте начнем уже обзор. Нач начнем сначала с лицевой, так скажем, стороны коробки. А здесь, как на всех коробках, изображен беззубик. А надпись DreamWorks и еще How to Train Your Dragon the Hidden World. Надпись такая. Фирма Spin Master. Потом здесь такое, как логотип драконов, то есть если вы смотрели такие, знаете, как вот сезоны, там первый, второй сезон, то там это был как еще герб Олуха, я точно помню, что-то такое. Потом здесь еще, ну или это просто такой знак, разящий. Здесь еще написано по-английски Astrid и Stormfly. То есть тут написано Астерид и Громгильда. Здесь всякие предупреждения, ну, которые, я думаю, нам не очень интересно. И тут написано Fire Dragon Blasts. Ну, как я поняла, это говорится о том, что Громгильда может стрелять вот таким вот бластером. Не бластером, а снарядом таким вот. Ну, как я думаю, вы все поняли, как это выглядит с лицевой стороны. И здесь еще тоже как фон с мира. Тут такая выпуклая вот часть. Конечно же, сами персонажи. И ребята, пожалуйста, поставьте сейчас лайк за вот этот шикарный набор, потому что я его тоже очень сильно хотела. Я прям вот, ух, как хотела купить этот набор, потому что мне нравится вот такая вот коллекция дракошек с людьми. Так, давайте посмотрим, что нарисовано здесь. Здесь у нас нарисован икинг и безумик, а, такие летящие, но это как на всех коробках, так нарисовано, поэтому я думаю, вы все это знаете. Такой нясный безумик и еще внешний икинг, у меня, кстати, икинг есть и безумик тоже. Обзоры на икинг и земной вы можете посмотреть на моем канале и обзор на безумика вы тоже можете посмотреть на моем канале. Сразу говорю, у меня безумик шел без икинга, потому что я покупала отдельного безумика. Потому что я не хотела повторять иконга два раза. Так, а с обратной стороны у нас нарисована такая, как картинка. Как выглядят Астрид и Грангильды без коробки. Вот это шикарная Грангильда, вот она со своим снарядом. А вот Астрид, она со своим топором. Идет. Ее любимый топор. Вот они такие вот стоят, такие воинственные. Женщины, я бы так сказала. Ну, девушки. Здесь тоже такой, как знак разящих. Здесь написано, что броня из чешуи дракона. То есть, что у Астрид броня из чешуи нашего прекрасного дракона. А точнее, гром гильдочки. Так, ну тут тоже всякие предупреждения, все такое. Там вот спинмастер, Dreamworks, все такое. Так, дальше здесь у нас написано, ребята, тоже Астрид и Крангильда. И, как я поняла, это знак когтевиков или еще по-другому есть, как класс Ищейк. Мне кажется, это вот этот вот значок. Если вы точно знаете, напишите в комментариях, но мне кажется, я права. Так. Ну, сзади там наш неинтересный ерунда, там всякий тик, но я думаю, он нам не интересен. Кстати, что я вам ещё хотела сказать наша Грангиля и Астрид будут участвовать во влоге моих, так скажем, друзей-драконов, точнее, Дневной Фурии и Беззубика, которые ведут влоги и челленджи. Я думаю, вы уже смотрели видео, если не смотрели, то посмотрите. Вот они, мои друзья, вот, я вам их поставлю, чтобы вы могли посмотреть, что у меня есть вот такая вот шикарная Дневная Фурия. И еще вот такой Беззубик, ну Беззубик, конечно, я говорю, шел отдельно. У меня он из такой, знаете, серии, где они идут отдельно. Так, ну, пусть они вот тут вот, рядышком у нас стоят. Понаблюдает за своей подружкой. И да, кстати, в их в лонках она будет или их подружкой, ну, или как, не знаю, какой-то знакомой их. А вот, кстати, у меня есть еще икинг нашей Астрид. Да, вот такой вот шикарный икинг. Он у меня тоже с мечом, точнее, тоже со оружием. Так, поставлю моего икинга вот, вот сюда к, так скажем, дневной фуде, с он шел. Ну ладно, ребят, давайте уже перейдем к распаковке вот этого няшного наборчика. И, конечно же, нам понадобятся ножнички. Так. Давайте первый начнем с Грангильды. Мне кажется, как бы с драконов как-то правильный. Ну, мне так кажется, я, конечно, не знаю. Так, аккуратненько зацепим. И... Э, э. Как котят? Давай... Момент истины. -да -да -да -да. Я вытаскиваю гром гель. Я вытаскив... О, вытаскиваю... М -м -м, прикольная какая. уйти, красавица. Она такая маленькая. Мне казалось, она, конечно, немножко будет побольше, но ничего. Вот она такая прикольная. Сейчас вам покажу, как она стоит. Она... А, не, она даже нормально стоит. Она такая, знаете, типа... Надо что-то найти. Такая прикольненькая. У нее, как я поняла, какой-то будет механизм. Как-то будет, наверное, нажать на нее. Я еще точно, конечно, сейчас э, узнаю. Скорее всего, надо будет э, вот так вот э, дергать ее, вот, может, вот так, за нижнюю часть. Я точно не знаю, вот мы узнаем сейчас. Так, у нее двигаются крылышки. Вот так вот. И вот так. Сейчас. То есть у нее двое крылышек двигается. Мне, кстати, в такой она позе так нравится. Вот так. Она, кстати, по сравнению... Вот, давайте сравним их. Она меньше по сравнению с Дневной Фурией. Хотя, мне кажется, наоборот, она должна быть больше. Ну, в принципе, нормально. Сейчас мы их вот так вот сравним. Поставим двух. Хотя, мне кажется, просто у них хвост такой, знаете, как длинный. Поэтому они обе, в принципе, очень нормально смотрятся. В моих влогах они будут лучшими подружками. Если что. Так, у него такая вот челюсть, вот она такая, как я поняла, подвижная. Вон там у нее механизм, когда мы вставим ее пульку, так скажем. Эм, давайте ее дальше рассмотрим. Так, у нее тут есть сиденье, на которое, как я поняла, наверное, можно будет прикрепить астрит или просто так посадить ее. У нее такой хвост, он такой более резиновый. То есть, она сделана из резины, у нее рожки из резины сделаны, это тоже из твердой резины. А вот и это все пластик. Вот это пластик. Это пластик. Это резина. Это резина твердая. То есть вот это пузика пластик. Лапы у нее сделаны из резины. Кстати, странные. Ну ладно, из резины. Так, крылышки у нее сделаны из пластика. Поэтому она такая у нас половина резиновая, половина пластиковая. Такая прикольная она. Спасибо. Так, ну как вы знаете, у нее глаза такие желтенькие, вот эти вот э, шипчики розовые, а вот этот вот рог у нее желтый, точнее, это у нее тоже желтый, и это желтый. Ну, я думаю, вы все поняли, что это желтый у нее. Так, так. А все, у нее вот это тоже желтенькое с таким. Голубым, но вот я вам скажу их ошибку. Они, наверное, как-то быстро красили, что получилось тут зеленоватое. Ну, ну, ладно, простим их. Так, это желтенькая, у нее тоже часть. А это пузик, оно как такое как телесное такой, знаете, как телесный более цвет. И здесь у нее еще видны такие ремешки, которые будут держать ее, вот это сиденье. Ну, якобы держит. И здесь у нее такие коричневые коготочки. На ногах тоже коричневые гоготочки. И вот тут тоже такого коричневого цвета. А сама она голубенькая. И здесь такие штучки. Это как у всех драконов. Ну, в принципе, даже, скажу, очень красивая грангильда Мне она Она такая желтая-голубая. Но я думаю, фанаты, как я, это знают. Так, давайте пусть она пока что тут постоит. И пойдемте откроем нашу а. Так. Сейчас, сейчас... Астрид скрывается, скажу, сложнее Икинга. Это уж точно. Ребят, я за кадром это сделала, потому что... Эм, о, кстати, вот достается она легче Икинга. Вот прикреплена она тяжелее. Так, вот наша Астрид. Она тоже в таких вот желто-голубых тонах. У нее тут такая как юмочка, то есть такой как ремешок. Еще ремешок коричневый. А тут у нее тоже как рукава коричневые. А сапожки у нее такие, как голубенькие и желтенькие, и она одета в броню, похожую на злобного змеевика, точнее, ее дракончика Грангильду. Так, вот так вот она выглядит, такая хорошенькая, кстати, она очень красиво красивая, да, мне нравится. Так, голова у нее должна, наверное, крутиться, хотя... А, да, крутится, крутится голова, вот. Вверх, вниз. Крутится. Ручки у нее тоже механи... как, э, механически, так скажем, тоже крутятся. Ножки. А ножки у нее не крутятся или... Ну, как-то они... Мне кажется, как-то плохо они... Не, не крутятся, но как-то плохо. Так, она стоит. она Да, она стоит. Она может стоять. Ну, в принципе, мне она очень нравится. Прикольно. У нее тоже шлем, как у безой как у Икинга в стиле Грангильды, у нее тоже все желтое, такое, голубое и немножко коричневый, то есть как у ее питомца Грангильды. Что ж, давайте теперь достанем не оружие и все такое. Так, ребята, мне пришлось это очень тяжело за кадром открывать ее вот этот вот снаряд Грангильды и топорик нашей Астрид. Я, конечно, так скажем, ничего хочу сказать, но это очень похоже на Молот Торы. Из Marvel, знаете, Тор там. <смех> конечно, странно, но... Это просто мои мысли. Я, конечно, знаю, что у Тора молот, а не топор. Но просто, знаете, такая текстура похожая, мне кажется, более... Так, давайте я сейчас э, вставлю топорик нашей Астрид. М -м, кстати, смотрите, как он у нее хорошо. М -м -м, вообще. Вау, вау. Астрид боевая такая. Сейчас поставлю. Она... Она упадет, я не удивлена. Поставим так. Она упадет. Не, она стоит. Так, теперь давайте грангина. И давайте попробуем, как стреляет наша грангильдой. Потому что мне очень интересно, как она стреляет. Что так? А как она стреляет? Где она как-то должна стрелять? Хорошо, ребята, сейчас, сейчас. Просто Катя, вы не знаете, она просто профессионал Знаете, она такая профессионал что она прямо вот... <связывая> ну, стреляй же. Ой, прости, я тут умоляю тебя. Так. Честно, я даже не знаю, как она должна стрелять. Ну, вот сейчас мы, ребята, и узнаем, как она должна стрелять. Должна. Акцентрирую. Так. Так, ребята, я разобралась, как она стреляет. Это было немножко страшно, потому что я испугалась, что это, это... Вот смотрите, видите у нее лапы? Я-то думаю, вот что-то с лапами, наверное, связано. Вот так вот вниз сделаем и... Да, громко и страшно. То есть вот такой вот механизм, что она вот так вот рот откроет, то есть мы вот так вот ее за лапы делаем, и она будет стрелять. Сейчас вот я вам покажу еще. Наглядный пример. У меня упала она, но все равно, то есть вы поняли, как это делается. Сейчас я попробую Астер посадить на нашу Громгильду. Короче, ребят, я сейчас попытаюсь ее как-нибудь так посадить. У нее просто очень туго ноги э, делаются, поэтому я ее посажу так. Сейчас, конечно, это странно, но сейчас я попробую. Вот, ребята, я же говорю, у нее просто очень тугие ноги. Тугие ноги, кто так говорит? Ой, ладно, давайте. О-о-о, она, она, вот, она прям вот как родная тут сидит, родная вообще. Так, ну вот такая вот получилась у нас команда. Команда, сейчас еще стрелять будем. Эй. Минуточку. О, мне кажется, я выкинга попала, прости, кинга. Ну, короче, вот такая прикольная игрушка. Я вам очень советую. Очень качественная. Мне очень нравится она. Прикольная. И, ребят, если вам понравился этот видеообзор, то подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. И всем пока! Пока! Пока! меня,